Это не тканевая маска, как мы видим в других магазинах, да? потому что есть у нас тканевые маски или бумажные маски, такие одноразовые, но, как мы знаем, компания Джанес, она делает всегда нечто немножко больше, немножко выше стоит над рынком красоты, и вот при, этой, при создании этой маски... Было то же самое что дает маска три причины зачем нужна нам эта маска основные это конечно же увлажнение потому что мы знаем что самая основная забота о нашей кожи это кожа требует постоянного более глубокого и длительного увлажнения Дальше, защита от загрязнения окружающей среды – это то, чем мы просто гордимся, потому что при создании этой маски как раз учитывая, что э, мы все живем с вами в мегаполисах, и как раз маска Кидрошилт, она помогает минимизировать последствия ежедневного вредного воздействия внешних агрессоров, таких как дым, выхлопные газы, смог, и защищает от вредного воздействия свободных радикалов. И третье самое важное – это, конечно же, удобство, потому что маска находится в индивидуальной упаковке и в одной коробочке, вот здесь вот был вопрос, да? у нас 5 масок. Поэтому при покупке, как мы говорим, упаковка – это 5 масок. Вот посчитайте, 4 упаковки – это 20 масок вы получаете. Это вот самый маленький наш промо-пакет. И вот здесь вы видите отличие тканевой маски от билицеллюлозной. Тканевая маска, она прилегает к поверхности кожи, но достаточно неплотно. Поэтому многие полезные вещества, они просто испаряются. Но биоцеллюлозная маска, она как раз обеспечивает а, такое вот более плотное прилегание и повторяет микроконтуры нашей кожи, все поры, поэтому о, питаются теми полезными ингредиентами, которые находятся внутри маски. А, кроме того, а, маска прида дает увлажнение обеспечивает на 24 часа, даже если вы сделали маску и приняли душ, например, да, то все равно увлажняющие ингредиенты, они остаются в вашей коже. В этом тоже состоит уникальность нашей маски, то есть все полезные вещества они проникают и действуют 24 часа. Так, я уже сказала, вот здесь вы видите, 5 масок у нас в упаковке, что также удобно а, при а, демонстрации маски. А, можно даже, например, отправить в простом в обыкновенном конверте по почте. А, вес небольшой маски это все позволяет. Упаковка очень надежная, несколько слоев полиэтилена и фольги, и а, за счет этого, конечно же, у нас ничего не испаряется внутри сошетика, все сохраняется а, максимально э, полезно. Э, кроме того, за 20-25 минут вы можете просто э, реанимировать вашу кожу, обезвоженную или тусклую кожу. Маска делает просто чудеса.